Как за первые сутки заработать 100 тысяч рублей? Именно вебинар с таким названием мы провели с нашими партнерами, где познакомились с основателем нашей новой практической платформы Argos. Эта платформа имеет закрытый смарт-контракт и именно здесь мы с нашими партнерами будем строить свой еще один источник дохода. Приветствую, друзья! Меня зовут Елена Туманова. Я одна из основателей обучающего курса Smart Money, курс по автоматизации бизнеса в интернете и по построению множественных источников дохода. На сегодняшний день моя команда насчитывает более 2000 человек, из которых более 500 лично приглашенных. Это все потому, что наша команда имеет эксклюзивный алгоритм действий, есть конкретный план, что нужно делать, чтобы очень быстро строить свой бизнес в интернете. Так вот, именно сегодня я хочу вас тоже познакомить с основателем компании Argos, чтобы вы из уст первоисточника узнали всю ту информацию, что получили мы, то есть о возможностях и привилегиях работы в компании Argos, ну и конечно же о подарках, которые вы получите от меня лично и от нашей команды. Сейчас переходим к Вебинару. рекомендую быть от начала до конца потому что после того как вы получите информацию из уст нашего основателя я более конкретно расскажу что можете вы лично получить в нашей команде какие бонусы какие подарки какие преимущества если вы уже прямо сейчас принимаете решение сотрудничать с нами переходим к получение информации, возможно, самой важной информации в вашей жизни. Так, отлично, все, ребят. Я всех рад видеть. Смотрите, я сегодня хотел рассказать действительно о преимуществах нашей платформы, компании, называйте, как хотите, но мы по большей части склоняемся к платформе. Потом узнаете, почему. Ребят, смотрите, когда мы начали, я очень рад всех видеть, да, и все, приступаем. Ребят, когда мы начали непосредственно создавать маркетинг, этой компании у нас вообще не было цели а, создания если честно MLM и а так такового у нас была другая цель у нас была создание, а, задача создать непосредственно ту доходную часть которая бы закольцевала деньги что такое закольцовка денег то есть а, вот допустим есть продукт который делает обоснованный а, доход обоснованный пассив а, то есть назов, назовем его стейкинг или как все многие слышали пост да, майнинг вот но у многих чтобы там хорошо зарабатывать нужно крупные деньги вот. И у нас уже здесь а, пришло понимание, что, ребят, нужно создать что-то такое, которое бы позволило людям непосредственно с хорошим кэшем уже получать пассивный доход. Это уже, естественно, только MLM. Не надо забывать, всем миром а, править сети. Это нормальная вещь, это круто, я сам с этим работы, поскольку я занимаюсь еще традиционным бизнесом на земле, у меня есть небольшая, пускай, сетушка, кафешек, но она есть, это важный момент, вот, и когда мы пошли к этому вопросу, поскольку мы сами состояли, некоторые люди, также я, раньше состояли в определенных сетевых компаниях, MLM компаниях, тоже называете, как хотите, довольно-таки успешно выстраивали большие структуры, у нас есть четкое понимание, как это делать, то есть опыт есть, самый важный момент это опыт, вот, и что такое маркетинг? В первую очередь, грубо говоря, вот есть 100 тысяч. Суть маркетинга – правильно распределить эти деньги. Более сильными, более слабыми и начинающими, скажем так. Вот именно сделать правильное распределение. Также доходная составляющая зависит еще от каких моментов. Когда компания, к примеру, себе начинает меньше брать денег, то есть больше отдавать людям. 100% все эти еще кое-какие моменты. То есть есть определенные основополагающие успеха, да, которые, если ты правильно учитываешь, правильно проведешь логистику и правильно проведешь разбор и раздачу этой процентной составляющей, получается очень хорошая формула да, и доходная составляющая, которая удовлетворит большинство. Что мы и начали делать. Дальше. Потом мы э, начали разбираться с разными видами маркетинга, поскольку у нас есть матричный маркетинг, есть реферальный маркетинг, и есть у нас, э, вот я сегодня называю, а, появился у нас уровневый маркетинг, да, вот уровни как э, в смарт-контрактах, э, и еще какой-то, ребят, не помню, но не суть важно. Я сегодня говорил, уже забыл. Так, э, дальше. И... Э, и везде есть в каждом маркетинге определенные плюсы. То есть нельзя сказать, что тот плохой, тот хороший. У каждого есть свои преимущества. Ребят, и начали, когда мы это делали, мы учли все плюсы с каждого маркетинга. У нас получился, по сути, модульный маркетинг. Его назвать тяжело даже гибридным, поскольку сначала ходила аббревиатура гибридной. Но мы перешли в сторону модульного, потому что он имеет определенный модуль, который в корне меняет концепцию всего маркетинга. Ну вот Давайте возьмем пример. А если мы возьмем первый уровень, так называемую, или первую площадку, первый портфель, в каждых а, компаниях там свои применения и свои названия. Так вот, он имеет, допустим, первый уровень или первая площадка имеет сразу же... Вот, То есть мы начали применять все возможные технологии, собрали а, воедино. Это было тяжело сделать, это проходило не один месяц, это началась работа, началась проводиться она где-то а, с августа. С августа начала проводиться работа. Если честно, мы должны были стартануть еще в конце сентября? Но у нас по определенным причинам, по определенным обстоятельствам мы переложили на конец октября, а потом вот уже почти конец ноября. На самом деле плохо, да. но опять же нет худа без добра. Когда это произошло, по определенным причинам мы переложили сроки, а мы переложили, потому что маркетинг много раз переписывался. Очень много раз. И последняя концепция, то есть последняя редакция буквально вышла ну недели-полторы назад. То, что непосредственно Николай рассказал в своем видеоролике про маркетинг, это уже последняя редакция, и там как он рассказал, так оно все есть. Это хорошо. То есть меняться ничего не будет, все здорово, все классно. И самое главное, он много еще что не рассказал поскольку вы в дальнейшем еще больше узнаете, какие он себе несет перспективы. Так вот, ребят, все, я рассказал, как происходило, да, и что мы за основу брали. Теперь, ребята, я вам расскажу, какие преимущества над другими компаниями. Первое, мы поставили минимум действий, максимум доходности. Важный момент. Вот, это очень важный момент. Второе, мы поставили такой момент, чтобы... А мы, если вот выходим, то мы бьем по всем фронтам абсолютно всех конкурентов. Это нормальное желание, это хорошее желание, потому что на идею сейчас не пригласишь, как многие говорят, ребят, это вот допустим какая-то компания не про деньги там, или еще что-то обучение втюхивает. Не суть важно. Смысл в том, что вы должны зарабатывать эквивалентно своим действиям. Да? И если даже вы еще чего-то не умеете, значит должен быть, тот единый инструмент, который даже вам на самом старте поможет зарабатывать очень хороший кэш. Даже если вы еще не обучены и, не, и даже еще не обучились, но могли зарабатывать. У нас тоже этот есть инструмент, о нем в следующий раз. Ну так вот, то есть мы поставили перед собой амбициозные задачи. И, э, ребят, мы их выполнили. Почему были долгие осрочки. Давайте я вам приведу примеры. К примеру, если мы берем какую-либо компанию, у них есть или матрицы, да, или выполнение, скажем так, каких-то определенных задач, пускай, ну, квалификации. У нас они тоже есть, но у нас они другой носят характер. То есть постоянно какие-то заморочки, чтобы больше получить денег. Вот. А у нас же как получается, мы в первую очередь поставили то, что задача большая доходность, она показывает себя и реализовывает самым главное вещам, то что вы можете окупить всю сумму входа в нашем бизнесе с одного человека, к примеру, вы зашли на несколько площадок и когда вы пригласили одного только человека на это количество площадок, вы отбиваете все деньги, то есть вы забираете в себе в карман, это важный элемент маркетинга. Вот. Дальше. Ну, самое главное не сказал. Ребят, это все сделано на смарт-контрактах. Вот. То есть на смарт-контракте это сделано. То есть у нас P2P. Партнер, спонсор. Все. Мы как звено здесь не существуем. У нас нету... Всегда баланс смарт-контракта равен нулю. Никаких откладок нету. Вот. Дальше. То есть с одного человека полная окупаемость. Это все на смарт-контрактах. Следующий момент. Многие компании грешат тем, когда вы долго работаете, вы начинаете меньше получать. Ну, все, наверное, знаете. Поставьте плюсики, если вы видели хоть одну компанию, где, скажем так, на старте, на ходовых уровнях вы зарабатываете больше. Когда ходовые уровни вы исчерпали, вы начинаете зарабатывать меньше, потому что на более далекие уровни или площадки приглашать людей и сложно, и вести далеко, потому что... А он должен тот же самый путь долгий проделать, что и вы. Ребят, поставьте плюсики, если вы согласны с тем, что чем дольше в компании работаешь, тем начинаются меньше выплаты. Если я не прав, минусы. Ну, я хорошо, надеюсь, там плюсики поставите. Ну, вообще так. На практике происходит вообще везде так, абсолютно в любой компании, неважно какая она компания, это матричная смарт-контракты, не суть важно. это банальная логика, банальная статистика. Исчерпали самые ходовые уровни, далеко сложно приглашать. А если вы человеку говорите, друга, иди ко мне, допустим, на тысячу долларов, он говорит, не, я не пойду, Вы почему, ты же, вы как, ну как все объясняют, почему нужно идти далеко, потому что ты там будешь зарабатывать хорошо. Логично, логично. Ну, это нормально, но у нас... А знаете, чем любопытно? Скажем так, вы на старте будете зарабатывать меньше, чем позже, потому что когда человек идет дальше, у него возможности не только появляются на более высоких уровнях, у него возможности раскрываются на самых ходовых уровнях, ребят. Вы на самых ходовых уровнях, где сумма входа там что-то в районе 1200 рублей по нынешнему курсу, это предварительный 0.05. Если вы дойдете до конца, вы сможете заработать только более тысячи эфиров. По нынешнему курсу это в районе 100, 170 тысяч долларов. Это неплохая сумма, на самых ходовых куда легко приглашать. Но самый главный элемент маркетинга, чтобы раскрыть такую возможность, нужно двигаться дальше. И тут вступает такой момент, что вы одним выстрелом убиваете двух зайцев. Каких? Первое. Люди, которые не хотят далеко идти, потому что они могут крутиться только на ходовых уровнях, далеко у них еще пока нет возможности, то есть опыта приглашать. Они туда пойдут. Потому что, чтобы заработать свою тысячу эфиров непосредственно на ходовых уровнях, где они умеют приглашать, им нужно идти дальше. Потому что только продвижение дальше раскрывает эти возможности. Круто, круто, дальше. Чем больше вы работаете, тем больше начинаете получать за те же самые действия, чем на старте. Грубо говоря, если вы пригласили там 12 людей или 9 людей на старте, когда стоите на втором уровне, вы получите ну, 300%. Если вы стоите на четвертом уровне, вы получите 500%. Если вы стоите на седьмом уровне, вы получите за те же самые действия. На те же уровни пригласите, на первое, получите уже 600%. На десятом уровне будете стоять и пригласите. 10 людей, да, вы будете уже получите процентов с каждого человека 100%. То есть здесь есть смысл идти дальше. И даже те люди, которые, как я объяснил, не умеют далеко приглашать, они туда пойдут. Тем самым ну, одни выстрелом двух зайцев. И люди, которые не хотят идти, пойдут. И люди, которые хотят туда пойти, они откроют возможности непосредственно для тех, пусть они их не перепрыгнут. Еще момент. У нас есть а, самый главный момент, это... Тут очень крутой есть у нас пассивный доход, грубо говоря, не побоюсь этого слова, с глубины. Как это работает, ребят? Смотрите, я вам демонстрацию включу. Сейчас, секундочку. Скажите, видна демонстрация или нет. Видна демонстрация, ребят? Плюсики поставьте, если видна демонстрация, я вам сейчас... Начну показывать. Ребят, я сейчас открою непосредственно на 5 минут Paintbrush. Я не очень хорошо рисую, но нарисую как могу. Надеюсь, там не закидаете мне ничем. Так, и покажу вам, что такое пассивный доход. У нас есть обоснованный пассивный доход непосредственно и в самом MLM в маркетинге есть тоже пассивный доход, пассивная составляющая. Сейчас вам покажу. Смотрим, ребят, к примеру, если вы зашли на 4 уровня основного маркетинга, да, я вот так вот нарисую первый, второй, третий, четвертый, и пригласили э, троих людей на 4 те же самые уровня, да, вот здесь 1, 2, 3, 4, а пригласили те... То же самое количество людей, точнее не то же самое, троих людей на четыре уровня. ребят. в первую очередь вы собрались с них по 100%, вы это знаете, но ну и самое главное, начинается другое. ребят. чем больше вы, у вас люди заходят, тем на более большое количество людей, тем более большой, большую линейку они могут открыть. В данном случае, в случае эти трое людей... Открыли линейный маркетинг, до 81 человека они могут поставить первую линию под себя. То есть в теории. Да, это идеальная теория, может это не сбыться, но для этого вот также у вас есть линейка. В итоге вы найдете тех троих золотых алмазов, которые это сделают. То есть допускаем модель, что вы на старте постарались и троих таких товарищей нашли. И эти трое людей уже во второй линии от вас или в своей первой линии, на первом уровне могут пригласить 243 человека. То есть, поскольку каждый из них открыл линейку по 81 человеку, и они могут вам выстроить линию вторую в первом уровне 243 человека. Допускаем такую модель идеальную модель, что мы прекрасно понимаем, что далеко люди за раз там не все пойдут. Кто-то, ну, у кого есть возможность, то разберется в маркетинге, упадет далеко, потому что он поймет, зачем это нужно. Ну, кто-то не пошел. Грубо говоря, 100 людей пошли у нас за 72 часа куда-то там и под своих партнеров. 143 человека у нас осталось. Не пошли никуда во второй линии, на первом уровне под вами. Так вот, когда они пойдут, на второй уровень вот эти 143 человека, исходя от квалификации, под вас попадет 71 человек в первую линию. То есть на второй уровень они придут к вам. Вот эти 70 70 человек на второй уровень придет к вам и станет к вам, ребят, в первую линию. Так вот, да, я к чему говорю? То, что до этого пригласив всего лишь троих людей, вы уже можете получать не только 71, а того и сотни людей, если они пойдут дальше. Следующий уровень – это есть натуральный а, пассив, по-другому это не назвать. И самое главное – с глубины. Если взять другие маркетинги, которые сейчас существуют на смарт-контрактах, то это второй уровень или 4 человека, или 9 людей, ребят, и больше вы ничего не сможете сделать. А если в первую линию к вам попались, извиняюсь за выражение, лентяи, то вы вообще ничего не получите, вы просто будете сами пахать за них работать и упрашивать, чтобы они перешли. Больше вы ничего не сделаете. У нас, если это произошло, вы можете выстроить линейку, как я сказал, найти тех троих алмазов, которые вам принесут уже сумасшедшую доходность. ребят. и следующий момент. У нас а мы все понимаем, что такое обучение. Вы можете сказать, а же, как, какая же здесь заинтересованность в людях, зачем их обучать, если вы сгребли со второй линии, да, там, и пошли дальше, ребят, прямая заинтересованность в обучении. Объясняю, к примеру, к вам человек стал, или вы поставили, или ваш партнер пригласил человека, и встал во вторую линию. Ребят, смотрите, мы прекрасно понимаем, что один человек может выстроить линейку более тысячи людей. Позже вы все узнаете, сколько, и, конечно, знаете, есть такое понятие «сила эквивалентной опасности». И здесь то же самое. Полученная в теории доходность, которая может реализоваться на практике, будет сравнима с той же отдачей, чтобы мы его обучили. То есть мы будем стараться его обучить, поскольку все наши знания Наше желание его обучить, если все правильно реализовать, и он будет толковый человек, мы будем во всем помогать, созваниваться. В итоге вот эти люди, которые выстроятся, не все пойдут за 72 часа куда-то, кто-то не пойдет. В итоге они на третий уровень придут к вам в первую линию. И вы с глубины получите такие деньги, и за счет линейки эта глубина будет не 27 людей, это может быть 2000 людей. И вы получите просто бесконечный доход. Поэтому здесь вы более заинтересованы в обучении своих партнеров, чем какой-то либо компании вместе взятой. Так, ребят, видно? Все понятно? Я сейчас отключаю демонстрацию и перехожу к следующему. Так, демонстрацию отключу. Ребят, все, поехали дальше. Что... Что мы имеем, исходя из этого? Мы имеем первое – окупаемость с одного человека. Второе – непосредственно то, что вы можете э, организовать себе сумасшедший доход с ходовых уровнях. То есть с первого, со второго, третьего уровня вы можете получить более 5000 эфиров. В других же компаниях, если вы будете рассказывать о каких-то сумасшедших денег, эти деньги будут там, где то недостижимо, они будет пипец как далеко. Вот. Дальше мы продумали самый главный элемент маркетинга, для меня главный. И для вас тоже будет главное, ребят, то есть когда вы должны перейти, к примеру, с пятого уровня на шестой или с четвертого уровня на пятый, не обязательно стоять, зарабатывать, крутиться там даже где-то на третьем или на четвертом, не обязательно. Всегда будет хватать денег на переход с первого уровня. Линейка открывается ровно настолько, чтобы у вас хватило денег перейти на тот или иной уровень. К примеру, с 7 на 8 хватит на первом уровне заработать, с 9 на 10 хватит на первом уровне заработать. Ребят, вот это самый главный элемент. То есть даже те люди, которые тоже на стадии обучения, ну они имеют какого-то бота и могут просто э, приглашать хорошо, качественно, потом заниматься их обучением, они смогут это сделать с первого уровня и проплатиться. А, более важный элемент, непосредственно, а, почему туда надо платить, да, мы знаем уже. Как Николай сказал, только а, идя дальше, появляются более большие возможности, ребят. Вот. И еще один элемент. Так, ну, смотрите, готовьте вопросы, я в конце спрошу, ребятки, если у вас какие-то либо вопросы, вы задавайте. Знаете, мне очень сейчас начало даже импонировать, что за нас снимают какие-то ролики, пытаются обхейтить. Очень классно, да, но пускай это остается у тех товарищей, которые это делают. Еще один момент, ребят, смотрите, у нас сумма входа начинается от 80 рублей. Почему так сделано? Во-первых, это абсолютно не такой момент. Есть другой компания идешь на минимум, чтобы дойти далеко, тебе нужно буран народа. Вообще ерунда, потому что у нас вы можете за раз далеко проплатиться, и под вас люди туда идти, ну не хотят идти далеко, начиная с минималки, без проблем. А, следующий момент, смотрите, а, у нас продуман вход, задумайтесь, комфортный вход, до 15 тысяч долларов эфириума. То есть, смотрите, сейчас у нас... А, 160, давайте сейчас я открою, посмотрю сейчас, какой курс у нас, 161 доллар, да, у нас эфириум, попросил маленечко, но ничего страшного, вверх пойдет обратно. То есть, у нас сейчас 80 рублей, даже 85 рублей сумма входа, то есть и когда даже эфириум вырастет до 1600 долларов, сумма входа будет у нас 800 рублей. Когда это произойдет, вырастет эфириум до 1500 долларов, у нас в Смартконтакте сработает такой щелчок, грубо говоря, и появятся дополнительные уровни. Дополнительные уровни, которые непосредственно уменьшат сумму входа. И они откатятся назад, то есть появятся дополнительные три уровня, которые сделают сумму входа опять 80 рублей. Так вот, а сумма эфира уже, то есть будет полторы тысячи долларов, и даже когда эфир от полторы тысячи долларов вырастет до 15 в 10 раз, сумма входа еще будет комфортная, 800 рублей. То есть у нас непосредственно, ну да, 161, у нас а, также продуман такой элемент, как, долгосрочность, долгосрочность проекта. У нас уже серваки проплачены там на год, после старта мы еще хотим проплатить на парочку лет сразу же, но это вы все увидите, это все пробивается без проблем, на парочку лет тоже проплатить, чтобы и вам спокойно жилось, да, и нам спокойно тоже. Вот. Поэтому мы продумали на долгосрок, это важный элемент. Ребят, теперь компания не будет одним маркетингом жила, у нас есть будет road map road себе включает интересные вещи к обучению и к роботам мы относимся как галочки это будет вот и все просто это будет хорошее обучение качественное обучение топовые спикеры да это правда роботы они уже давно написаны все будет все нормально но это галочки это не локомотив я вам покажу что у нас будет еще Сейчас опять включаю демонстрацию, буквально ненадолго, на 5 минут, и я отдаю потом слово Николаю. Так, демонстрация видна, там ставьте чего-нибудь. Однюрочки. А про адрес смарт-контракта я сейчас расскажу, ребят. Хороший вопрос, я вам все расскажу. Так, все, есть, да? Окей, отлично, смотрим, ребят. А у нас будет обоснованный пассив, помимо самого MLM, обоснованный пассив. Что такое обоснованный пассив? Вы знаете, что есть у нас постмайнинг на эфире, он появится только. Сейчас пока про это постмайнинг, да. А потом будет постмайнинг, то есть это переход маленько на другой алгоритм. И вашим счетом, скажем так, вашими мощностями будет являться счет. Да? Чем больше у вас эфиров, тем больше получать. Но чтобы валидатором стать, нужно будет 32 ИТХ. Ну так вот. А вот есть компания, которая работает в Европе, в Америке, и они сейчас для нас а, доделывают непосредственно вкладку на сайте, где у вас будет а, майнинг монет. Вы то есть, вы взяли, завели кошелек какой-то определенной монеты. Вот этих всех монет не будет. У нас уже в листинг включены ТОН, Эфириум, Дэш, Пивекс, x 42 Все круто, все красиво. Но монеты не все будут взяты. Будут монеты взяты те, которые находятся на басчейнже или на топовых биржах. То есть, смотрите, грубо говоря, у вас есть 1000 долларов. Я подхожу к закольцовке, к сути создания всего, всей этой экосистемы. То есть, чтобы вам деньги начинали приносить деньги. Потому что, когда вы работаете в любой компании, вы их потратите. Это ахиллесово питание. То есть, у меня деньги закончились, я пошел опять пахать. Ну, как бы вот так вот. Мы не то, что против этого. Работать это нормально, это здоровая вещь. Но приятно, когда деньги начинают множиться и переносить И приятно, когда это обосновано. Это когда не а, доверительное какое-то управление там или там какие-то акции. нет. Это постмайнинг. То есть, допустим, вы завели биткоин инкогнито, через нас сервис, который там будет встроенный в сайте, положили биткоин подключи... инкогнито, мы вас подключаем наши.. Ребята подключили к общему пулу, к нашему пулу, и вам начинают монеты капать. Чем больше вы, допустим, где-то до 60% в год, это максималка, ребят, на данный момент 40-60, это безрисковый вариант, процентов в год вы будете получать. То есть положили 100 тысяч, и ежедневно у вас капает. Если это 10 тысяч долларов, то каждый день у вас будут капать несколько тысяч рублей. Понимаете? То есть ваши деньги будут приносить деньги. Это, знаете, вот как я это объяснял, ребят, положили вы миллион на стол, и к вам дядя приходит и сверху ложит на этот миллион э, деньги. Самое главное, что ваши деньги замораживаться нигде не будут, они будут у вас на счету. То есть просто вы подключаетесь к нашему клубу, разработанному непосредственно вот с этими ребятами стейков стейк, а к нашему стейкингу, точнее, вы подключаетесь у вас, начинают э, капать в той или иной монете пассив монеты, которые вы можете сразу же выводить и тратить, ребят. Вот, это для меня очень важный элемент. Поставьте, что вы об этом думаете, там, ну, свою оценочку. Это у нас уже в мы включено, и после старта мы трудимся непосредственно сразу же над стейкингом. А, но еще один момент, ребят, стейкинг будет работать только для тех людей, которые активировались в маркетинге, потому что все, что создается стороннее, оно будет только для участников маркетинга. Если работать, это будет с определенных уровнях. К примеру, с первого уровня будет даваться какая-то пробная монета, на которую вы можете положить 100. А на пятом уровне все ограничения снимаются, у вас появляются абсолютно все монеты, которые вы можете пользоваться, и лимит вложений будет убран. Вот. Поэтому это обоснованная вещь, это недоверительное управление, это бомба. Я к чему говорю? Вот это локомотив, вот, этот, а, вот эта вещь, которую я показал, вот это будет локомотив. Потому что есть пассивщики, братан, у нас это есть, заходи. Но, чтобы получить, активируйся. То есть вы получаете новую аудиторию. А, сложный процент будет. Слушай, я не техник в этом плане. Это есть отдельные люди, которые этим занимаются. Я тебе сказать не могу. Вот, поэтому я не могу тебе сказать о Венир, как это будет насчитываться. Ну, это обоснованно, это самое главное, вот, это самый важный момент, потому что это, получается, доход от тех, вот, допустим, биткоин-когниты, да, а, получается, это от самой команды, от создателей биткоина а вы будете получать в их монете пассив. Да? ну То есть это не от нас. Мы выступаем а, буфером, то есть будем собирать моду. К примеру, Dash мода стоит там несколько сотен тысяч долларов, если не память не изменяет, но что-то она дороговато. Вы, естественно, собрать ее не сможете. Это логично, потому что у вас денег таких нету. Вот. Но у вас есть там 5 тысяч долларов, мы собрали в там или что-то свое добавили и запустили ноду и вы все дружно начали получать процент вот и все а, поэтому мы скажем так единый хаб который будет это все организовывать и предоставлять вам ребят это вот один из элементов а, ребят это этим не ограничиваться у нас будет а, еще а, крутые фишки типа marketplace магазина и еще кое-каких вещей, все я разглашать не могу. А с какого момента, то есть после старта мы сразу же занимаемся, а, то есть вы когда зайдете в кабинет, там уже вкладка это будет, стейкинг уже будет, но, еще раз говорю, а, она появится не сразу же. То есть мы сначала запускаемся, тестим вообще все, потому что мы запускаемся в бета-версии, какие-то будут доработки, и параллельно дорабатывается стейкинг. Но в первую очередь у нас стейкинг то есть после старта МЛМа у нас стейки, он будет привязан к МЛМу, просто так вы туда, ребят, не попадете. вот Пятый уровень стоит 6 эфиров. Ребят, я хотел бы очень вам рассказать, что начнется на пятом уровне, ну на самом деле вот тот маркетинг, который вы знаете, это классно, это круто, но когда вы узнаете, что происходит на пятом уровне, я вам скажу так, это будет перед стартом, ну постараюсь это рассказать, там субботу, воскресенье, вы наверняка все узнаете, можем трансляцию потом замутить вместе, и вы все начнете по возможности искать именно вход туда, ребят. После того, когда я расскажу, вы поймете, почему нужно быть на пятом уровне, ребят. Это не шутка, это вполне серьезно, потому что никто пока этого не предложил. И еще, ребят, знаете, почему у нас такая доходность? В первую очередь, доходность у вас хорошая. А банально просто, потому что компания много недополучает. Если в каких-то других компаниях, давайте я сейчас отключу демонстрацию, компания начинает себе забирать, то у нас, видите, есть такой элемент, как 72 часа, то есть вы забираете себе. вот И все, то есть мы, по сути, дырку да там от глубика получаем но мы рассчитываем на объем потому что в такой маркетинг ну как бы не идти глупо а, вот когда мне человек сказал я не пойду Илья, я зато вопрос скажи мне пожалуйста а чем ты мотивируешься когда отказываешься от более больших денег вот ты говоришь столько-то людей туда пригласил, но ты получил мизер более чем в 10 раз меньше чем у нас почему ты отказываешься что у тебя в голове я у меня в каше в голове просто в трэш, взорвалась бомба, он мне объяснить ничего не смог, в итоге сказал «Окей, я пойду». Потому что на самом деле логичного объяснения он мне так и не предоставил. Ребят, запомните, э -э суда... Здесь на старте, не только на старте, перестаньте, здесь это долгосрок, тут маленькая другая картина. Не только на старте, здесь вы заработать можете легко 100 тысяч. 100 тысяч это 4 человека на 4 уровня. Ну, по нынешнему курсу 4 человека на 4 уровня и 1 человек на 3, 100 тысяч. Это немного. Вот На пятый уровень это больше 100 тысяч два человека. Ребят, еще раз говорю. Что за 72 часа? Посмотрите видеоролик Александр. Вам у Николая Котина непосредственно на стене есть видеоролик. И вы получите ответ на свой вопрос. Еще один момент я вам сейчас скажу. Сейчас секундочку. Меня попросили это сказать. Один из наших лидеров тоже. И я сейчас это сделаю. На что упор сделать в нашем разговоре? А, еще. Смарт-контракт, ребят. На смарт-контракте будет проведен аудит. И не один. Два аудита будет по одной простой причине, потому что смарт-контракт будет закрытый. Многие скажут, да, что это за ерунда, да, там скептики. Объясняю, почему мы это делаем. А, умные люди ошибаются на чужих ошибках, да, учатся, точнее на своих ошибках, а дураки на своих ошибках. Так вот, мы не хотим быть дураками, и мы обратили.. Старт в конце недели, это я скажу, ребят, как я и говорил, в конце недели я это скажу. Так вот, почему мы закрываем смарт-контракт? В первую очередь, чтобы у вас не было вопросов, что это смарт-контракт, что он настолько честный, в первую очередь вы увидите аудит. И не какой-то в кавычках там, компании лоховской, а очень серьезной компании ни одной. Вы увидите аудиторскую проверку, где будет все прописано, что никаких изменений, счета, смены там всякого буддистики, что он закрытый и все. Все это вы увидите. Полное описание. Вот. Компания, которую одна из главных будет проверять, у нее полная регистрация есть, все, и она топовая по программированию вообще в России не только. Вот. Это главный элемент. Но почему нас побудило закрытие? Побудил такой момент, когда CryptoHense открылся, поскольку это первый проходит, с ним ему благодарны, что он принес такие технологии в MLM составляющие, как смарт-контракты. Начали его копировать, ребята. И когда начали копировать, ладно бы копировали, но случилось другое. Такой случился элемент, когда люди терять начали свои команды. Потому что кто-то скопировал, что-то изменил, рассказал на старте хайп. Он не лучше, он хуже. Но самый главный элемент на старте хайп, ребята. И все побежали туда. Понимаете? И у людей начали сыпаться команды. Теперь к вам вопрос. Хотите ли вы, чтобы мы теперь открыли смарт-контракт, чтобы нас скопировали, и ваши люди с команд убежали непонятно куда-то? Хотите ли вы, чтобы ваша команда разрушались, чтобы мы дали такую людям возможность или нет? Ответьте, да, нет. Ответьте, пожалуйста, все. Дотянитесь до клавиатуры. Николай сегодня у нас один за всех. Так, ну ладно. Так, Людмила, Александр, давайте. Я думаю, это логично, что нет, ребята. Если мы раскроем, банально просто появятся копии, попытаются на нашем хайпе проехаться, да, там, на старте. И все. Вот так вот. У вас посыпятся команда. Я думаю, вы не будете рады, что мы это сделаем. Поэтому мы э, включим аудиторскую проверку, и все будет нормально. И закроем от криворуких там, я не знаю, товарищей и хайпажоров, которые хотят прокатиться на чужом труду свои деньги, не вкладывая и своих мозгов не вкладывая, ребят. Вот, и самое главное, смотрите. Завершающая такая стадия, когда вы узнаете, что пятый уровень – это вообще последний гвоздь в другие проекты, я не знаю, там нужны ли будут другие проекты после этого, потому что, ну, есть логика. Когда вы будете за то же самое время в каком-то одном проекте получать больше, чем в других, зачем фокусировать свое внимание на других, конечно, нет, если вы в этом месте вы будете больше монетизировать свое время, да, то есть превращать его в деньги, свои действия. Вот. Поэтому однозначно в данном случае, на данном этапе пока ничего лучше нет. Дай бог не появится, потому что у нас есть серьезный козырь в рукаве, который, если будет необходимо, мы применим, ребят. Пока я о нем рассказывать не буду. И самое главное еще, ребят, это космический корабль. Знаете почему? Потому что вы на старте будете получать меньше, чем дальше. Чем вот вы на старте запустились, вы дохрена получите больше, чем в других проектах вместе взятых. Но это все еще цветочки. Дальше вы будете еще больше получать. И почему я сравнил ракетой? А потому что она именно, проект Аргас, как ракета, он, когда выходит из плотных слоев атмосферы, он выходит медленно, но как попадает в космос то есть где нет сопротивления нет воздуха его не остановить то же самое и здесь вы на старте как космическом ракете ракете будете сидеть где просто хороший профит со старта а дальше если вы не будете останавливаться вас уже будет не остановить даже если вы остановитесь но на старте поработайте я вам показал есть элемент пассивного дохода не от стейкинга а от самой mlm составляющей потому что вы снизу можете такой переход получить вы с ума сойдете ребят большое спасибо если есть вопрос пожалуйста напишите за жду минуту пишите вопросы коротко Я тут разобрал наушник пока с вами разговаривал надо собрать его так минуту жду ребят пишите вопросы но если не пишите вопросы значит я передаю слово николаю так. я как раз пока открою мне вот тут написали пока вы пишите вопрос Человек мне сказал на кое-что внимание обратить. Наталья у нас есть тоже отлично. У нас там много очень лидеров на самом деле. Так, так вот, все, Наташа. Сейчас 5 сек, 5 сек, ребят. Угу. Обучение, конечно, будет. Обучение будет. Вот, ребят, я цитирую, у нас нет админских поборов, то есть нету ни 10% сеть, ни сколько, то есть все вам полностью целиком. С пятого уровня мы вообще получаем, получаем зарабатывать, там только вы зарабатываете, только мы, кто у нас был в первой линии, с тех с пятого уровня поднимем. Так, есть стимуляция к росту к уровням, потому что чем больше вы заходите, тем больше у вас возможностей открывается именно на ходовых уровнях. Нигде такого нету. Чем дальше вы идете, тем у вас просто исчерпываются ходовые все, а у нас наоборот. Чем дальше, тем у вас еще больше будет и на стартовых уровнях, и самый приток. Так, аудит смарт-контракта я сказал. Да, а еще, ребят, у нас, я не люблю это слово, переливы это плохо, зло, но 80% людей приходит не обученные, им охота, помощь, ребят. И вот здесь у нас более грамотные переливы, то есть если у нас три человека в какой-то компании падают, да, переливом, то не падают слева направо, то есть одному левому человеку, раз, два, три, то у нас... Один одному, второй второму, третий третьему. То есть у нас три перелива уйдет трем людям. Трем людям уйдет. То есть у нас даже в этом плане более продуманный ход. У нас более большое количество людей получат помощи где чем-либо. Вот. И еще у нас, знаете, некоторые начали козырять автопереходами. Ребят, вот скажите мне, вы новичок, вы привели троих людей. Хотите ли вы, чтобы у вас компания отобрала эти деньги? Астап, слушай, смотря с какого уровня ты заходишь, видишь, в чем дело? Там Тут нет такого понятия. Ты можешь стоять на третьем уровне, потратить на третий уровень, допустим, с трех людей переход на четвертого, у тебя ничего не осталось, но ты с первого, со второго заработаешь больше, чем там с третьего и с четвертого. Может быть и такое произойти, понимаешь? Поэтому здесь этот вопрос как бы, он ну, не работает, наверное, скажем так. Здесь просто доходы другие, и ты можешь с первого уровня собрать, к примеру, более 500 эфиров, там 570, что ли, эфиров, только с первого уровня. Так, а, что нет, нет, нет. Так, ребят, все, вопросов нету, да? Все, нет вопросов. Все, я сейчас еще вот тут скажу. А, еще, ребят, у нас будет калькулятор доходности, вот я цитирую, калькулятор доходности. Это еще один, скажем так, инструмент для бизнеса и очень важный. Знаете почему? Потому что на стадии принятия решения вы можете составить план действий, что немаловажно. А тактика и стратегия плюс математика – это четкая картина вашего бизнеса и вашей доходности. Калькулятор доходности вы получите на днях, вам передадут ваши лидеры, от кого вы перешли. Вот. Так что это тоже один из инструментов, очень важный. Ну, я его пока нигде не видел. Все, ребят, большое вам спасибо, что вы были. Надеюсь, вы примете правильное решение, а правильное решение – это непосредственно, чтобы ваше время монетизировало, чтобы было оно у вас приносила вам деньги, ребят. Если вы ничего не, не умеете, кстати, у нас будет один из инструментов, который поможет мне, все равно вам хорошо заработать, ребят. Реально будет. Мы его практиковали, он работает. Все, ребят, большое спасибо. Я отключаюсь. Ну что, друзья, как вам информация? Я думаю, что Илья разложил просто все по полочкам, и если у вас какие-то были вопросы, либо что-то непонятно, вам сразу стало все понятно. Ну а теперь давайте перейдем к тем подаркам, к тем бонусам о том, что я говорила в начале, в начале видео. Я одна из основателей обучающего курса, наш курс по автоматизации бизнеса в интернете и по построению множественных источников дохода. И у нас есть не просто план, как мы развиваемся в интернете, у нас есть целая стратегия, которая зарекомендовала себя, которая принесла отличные результаты очень многим нашим партнерам. Наша команда Smart Money существует уже практически полтора года и за это время она была неоднократно, наша стратегия протестирована. и срабатывает на все 100% наша система дуплицируется на 100% так вот если вы хотите научиться строить свой бизнес в интернете то работая в моей команде у вас это получится на все 100% ну естественно если вы не будете лениться и вы будете выполнять все все наши инструкции итак давайте разберем подробнее хочу сказать что наши уроки очень понятны, доступные, они все в видеоформате, поэтому вы всегда можете вернуться к вашим урокам, пересмотреть их. Если что-то непонятно, у нас работает круглосуточная практически служба поддержки, я также курирую обработку домашних заданий, поэтому вы можете быть совершенно уверенными, что поддержка здесь существует и вам всегда помогут. Уроки открываются очень дозированно, и на вас не обрушивается шквал информации. Все настроено таким образом, чтобы вы все поняли, тут же это отработали, тут же отправили домашнее задание, если что-то неверно вас поправили, если все правильно, вы тут же применили и тут же получили результат. Вот так выстраивается по шажкам вся эта стратегия. Лично я тестировала нашу стратегию в различных сферах. Это и партнерские программы, это продажи инфопродуктов. Даже в продвижении земного бизнеса это работает великолепно. Хочу сказать свой пример, что на данный момент это не единственный мой бизнес. Именно благодаря интернету я пришла... Я работаю там, где я сейчас работаю и живу там, где я сейчас живу. А живу я сейчас в Камбодже. И именно благодаря навыкам, которые я получила в интернете, именно благодаря нашей стратегии, я получила приглашение от одной из самых больших компаний, которая занимается экспортом электромобилей BMW 3 на территории Камбоджи. Именно эту компанию я сейчас продвигаю через интернет и, естественно, мне за это хорошо платят. Еще один Пример земного, как можно с помощью нашей стратегии раскрутить свой бизнес в интернете. Я профессиональный косметолог, я долгое время больше 20 лет у меня был салон аппаратной косметологии в России и, естественно, я имею огромный опыт. Так вот, перед тем как уехать, перед тем как уехать, я провела ряд встреч с моими коллегами, с владельцами салонов красоты и предложила свои услуги по продвижению через интернет. С одним салоном мы заключили контракт на год и теперь я опять же четко следую нашей стратегии Smart Money, продвигаю их салон в интернете, их продукты, их услуги и компания мне за это оплачивает. На самом деле не важно, в каком бизнесе вы работаете, на самом деле не важно, что вы продвигаете, эта стратегия работает в любом бизнесе и те люди, кто считают, что Получив какие-то навыки, да, у нас здесь настроив стратегию, ее можно как-то очень узко использовать только в той компании, на примере, которой мы работаем, то вы заблуждаетесь эта стратегия работает в любом бизнесе. Самое главное один раз понять, как это все работает. Ну, а теперь давайте перейдем к самому интересному. Что же получат мои партнеры – это те люди, кто решит зайти вместе со мной, зайти в бизнес на самом старте. Ребят, старт бизнеса – это всегда самое выгодное, что, вообще в принципе, что может быть. Самые большие деньги делаются на старте, поэтому совершенно неважно на каком уровне вы сейчас находитесь, ваша задача – просто зайти в этот бизнес на максимальное количество уровней. Я лично собираюсь заходить на 4 площадки, это уже достаточно для того, чтобы делать большой бизнес. Зайти в компанию можно и от 80 рублей, там за 500 рублей можно войти, предварительные площадки открыть, маркетинг план у нас есть готов, можете с ним ознакомиться, но это для тех, кто… Очень осторожничает и совсем не уверен в себе. Для всех же остальных, кто решил делать бизнес и кто видит перспективу данного, данной платформы, я вам рекомендую заходить на 4 площадки. Это как минимум. Потому что суть маркетинга в том, что чем. На больших уровнях вы находитесь, тем больше у вас открывается возможность работать на недорогих площадках, то есть туда, куда люди шквалом залетают, и там они кто-то начинает там активно работать на этих недорогих площадках, но основной бизнес делается, конечно, где есть большие вложения. Так вот те люди, кто вместе со мной зайдут в проект на старте, те и получат самые лучшие преимущества и самые лучшие бонусы от меня лично и от конечно от нашей команды в целом сейчас я вам более расскажу что включает что такое наше обучение сколько это стоит у нас три тарифа пакет старт 4 900 стоит пакет бизнес стоит 19900 и пакет премиум он стоит 49 900 и сейчас я вам расскажу, как вы можете получить данный курс с 80% скидкой. Ну, а для самых смелых у вас будет возможность получить курс совершенно в свободном доступе и за него не надо будет платить. Итак, как я сказала, зайти можно на любое количество площадок, но бонусы открываются самым смелым. Итак, кто в течение первых 48 часов зайдет в мою команду и примет решение сотрудничать со мной, я вам подарю пакет «Старт» совершенно бесплатно. То есть, здесь самое начало, с чего начинается весь бизнес, и новичкам это будет очень полезно. Для тех сетевиков, кто уже имеет опыт в интернете, Поверьте мне, в каждом из этих уроков вы найдете для себя ту информацию, которая позволит переосмыслить ваш опыт, уже полученный в интернете. Так вот, если вы заходите на три площадки, то за пакет «Старт» вы можете не платить и сразу же после активации вы получаете доступ к этому пакету и получаете тариф «Бизнес» стоимостью 19 900 с 80% скидкой, но и это еще не все, если вы активируете свое участие, и принимаете решение повторить за мной в течение 48 часов мои действия, то есть вы закупаетесь, активируетесь сразу на четырех площадках, получаете пакет старт 40, за 4900, совершенно свободно, вы получаете пакет бизнес стоимостью 19 900 совершенно свободно за него не надо будете платить и вы получаете пакет премиум стоимостью 49 900 с 80 процентной скидкой и э, скажу вам больше что только для тех партнеров кто заходит на 4 площадки я открою вам лично доступ к третьему тарифу я открою вам доступ к тарифу премиум без оплаты, оплатите после того, как вы пройдете этот курс, когда вы уже хорошо заработаете, вы сможете оплатить его с 20% скидкой. То есть и здесь самые лучшие бонусы достанутся самым смелым. Ну а для тех партнеров, кто вместе со мной шагает след, в след и активирует пятую площадку, вы обязательно мне напишите о своем намерении, скажите, что я буду активировать пятую площадку, готов активировать пятую площадку, как только вы ее активируете, я открою вам полный доступ бизнес тарифа и вам не нужно будет оплачивать 49 900, то есть вы получите тариф премиум в подарок надеюсь мои новости вам понравились мои подарки вам понравились именно для тех партнеров кто уже сейчас принял решение заходить на 4 площадки именно вы встанете в мою первую линию и конечно же лично я буду заниматься вашим обучением и лично я буду лично курировать ваше продвижение но а для самых активных, кто попадет в лидерскую команду, мы готовы вам открывать столько полезностей и давать вам столько важной, актуальной информации, что вы себе даже не можете представить, но я не буду раскрывать все тайны. На этом я с вами прощаюсь, надеюсь, моя информация вам была полезна, понятна. Те люди, кто принял решение уже включиться в работу, уже предварительно получать информацию, напишите мне в личку, скажите, что я хочу вашу первую линию, я готов оплатить 4 площадки, вы будете у меня в списке, и как только мы получим наши реферальные ссылки, потому что мы получим их немного раньше, соответственно, как только мы активируемся, мы сразу же своей первой линии даем наши скидки. ну Естественно, если вы внимательно слушали, Илью, то понимаете, что переливы, как это слово, и не нравится нам, они все-таки есть. И, конечно же, самое лучшее достается самым первым. На этом все. И до следующей встречи.